Ну что, дорогие друзья, ждете, наверное, новый видос, да? Но сейчас я вам покажу, как, с какими параметрами мне приходится работать. Я вот здесь пропускаю целую кучу кадров, если вы можете заметить. Если я поставлю, например, качество какой нибудь фул, вот такое, при предпросмотре, то у меня немножко улучшается. Но здесь теперь, если я поставлю самое хреновое качество, то я вижу пиксели, и у меня всего лишь 5 кадров в секунду. То есть вот таким вот образом приходится работать, либо делать это вот таким вот образом, чтобы пролистывать это все дело пошагово. Например, поставить превью, half какой-нибудь, и вот так вот смотреть, что здесь можно сделать. Там куда-нибудь подвинуть аудиодорожку, либо видеодорожку, и вот таким вот образом стараясь для вас хоть что-то сделать. Да, действительно, сейчас я включил еще запись экрана, поэтому как бы качество очень сильно упало, и скорость компьютера. Но я вам скажу, что... Даже при своих характеристиках я умудряюсь резать файлы в Full HD с полнокадровой камеры и в 4К с маленькой камерой. Так что я надеюсь, что вы оцените этот видос и тот, который будет. Мы будем говорить про Super Teneri и еще много разных различных мотоциклов вот с этим парнем по имени Лис, в миру Жека и с ним... Мы обсудим все турендуры, которые есть на рынке сейчас. Спасибо, что посмотрели этот видос. И всем пока. Скоро увидимся.